Это Андрей 228 и сегодня у нас обзор на вот крем стрим называется стрим да вот ее ник ссылка ссылку завтра скину вот да вот у нее есть стрим да аккаунт там тоже вот как вы понимаете, не выпускать. Вот да ее виночка с явно означает, что соню да. А вообще это Гиясус, это не да. Вот, говорит гениальная, геальная, да, да. Да. Yeah. <laughs> вот это реклама грунта сервера. Шапка 10, 10. 10. Вот. вот это, это, о, Майнкрафт. Майнкрафт. Майнкрафт. Ой, это не Майнкрафт. Ой, это жалко, это жалко. В смысле, да? Не помню. Так, да, 2020 18, вот. Дальше мы числа я не знаю. Так, ой, подписки, ой. Ой, ой. Ой, так. Вот. А Вот это реклама какая-то. Ой, и громко, громко, громко вс. Собственно, я думаю, обзор можно заканчивать, да? С вами был 228 и Дима поэтому, все, пока, ставьте лайки, подписывайтесь, все, да, все.